Привет, тебе, дружище, зритель, с тобой снова Смерч и это у нас Уолдольфтанкс. Давай сегодня с тобой покатаем Раджета М40 мод 65. Так долго ищет-то, что так долго ищет-то. вот, все зашли. Так две арты десяточки, да? Я даже не знаю, куда поехать. То ли налево, то ли направо. Лучше, наверное, направо. «Моверфи! Моверфи Пошагали. Желать мне тогда где-нибудь этот здесь стать и отсюда вот нам бухать. Ну Вот так будет нону для жопа. Пока встанем вот так, будем подлавливать пытаться. С барабана убивать. був був був кто вылезет. Ребята, пошакали. Давай сейчас вообще посмотрим, где кто есть. Так, вот здесь у нас есть обороты. Сволочь, что Сейчас и по мне блюд не хватит. Есть. Он себя подсветил, нас здесь, змей. Так, мою позицию спалю. Барабан по нему отстрелял, а он укатился. Ты посмотри, какая шустрая тварь. Диклора. Ага Початки не видать, да? И мне надо зарядить барабан Сейчас пв надо встречать вот здесь Плюха зашла, нормально одна Бачат Спешит на помощь, да? По бачату кидаем плюху Уходить надо Отсюда с этой позиции, иначе пизды Получим Так, ну нормально Первый бой будет такой у нас Так, четыре снаряда. Опа! АМХ 50Б. Не вижу. Проджета перелазит. Раз. Опа! Вот АМХ 50Б кидает. Опа! Рикошет. Так, нормально. Я ушел. 50Б надо ломать лицо. Сволочь ты такая, а? Выкатился там. Не успел, я мантикора Так, погнали Погнали рашить демонов Кстати, можешь меня поздравить Приобрел себе монитор 165 Гц Теперь, блядь, в два раза легче играться Все стало Кто говорит, что это все херня Пускай себе рот заткнет чем-нибудь вот он. Сладиться легче, стрелять легче. Вообще много чего, короче, делать на этом мониторе. Игра идет намного плавнее. И все такое. Давай заберем 50Б. Ах ты зря, отстрелил снаряд один. Фу ты, блин. Так, бочатка. Вперед за бачатка. Вот сюда камушку, раз, вот так Оба, здравствуйте Что, он там, не вижу 62, нет У меня все нормально С этим монитором просто можно нагибать Еще в стрелялке не привык Так, забрали 2500 урона Отлично, 60 62 о, о, арта побежала. Ах вы крысы тыловые Привет, тыловая крыска. Нормально, фрага один есть. Бочатка и гриль ушел он туда. А где гриль? Гриль. И Мантикора. Они что, все тут сбалансировались? А мантикор вообще он <связать> на середке. Нормально, бой за нами. 600 урона. Отлично. Отличный бой. Да <связать> еще постреляли плохо мы с тобой. Мало подставлялся противник. Так, ну что, нормально? Нормально. 82 тысячи без према. Вообще красота. Так. Я вот не знаю, что, давай что-нибудь тоже. Шустрое, шустрое такое. Шустрое. Давай возьмем. Гвардейца. Поедем на гвардейца, постреляем. Гвардейца тоже машина хорошая. После я постала. Так, ну вот здесь как бы арты нету, отлично. Девятки, восьмерки. Так, на гвардейца, наверное, лучше занять позицию в кустиках. Там он такой низенький. Маскировка хорошая. Займем, наверное, с тобой кустики сегодня. Ну, не вариант ехать, сражаться, конечно, с тяжами. А тут у нас тяжей-то на сегодня очень мало. Из 3 защитник, ае 61 и этот как его. И все. Т-30 еще вот. И как бы все. Давай, ЛТХа. Лети нам. Так, встаем. Резко разворачиваемся. Су-130ПМ. Т-44. Все, он здесь караулим этих ребят. Ну вот и проехать успел. Ах ты, змей. Здравствуйте, Т-30 не свечусь, отлично есть пробрите. да не толкайся ты тебе я тут позицию, ага, вот эту отдам сейчас Обнаглелих их, ты посмотри какие блять, вот этот хрень не, не разваливается никак она мешает очень этот кран. Я не вижу и со тебя. О, вылез! Он меня не видит. Видит. Уходим. Нормально рентгенит их обоих. Нормально так рентгенит их обоих. Так, и Сулька, иди сюда, иди, иди, иди, иди, родной. Вот так, стой, стой, стой, стой, стой, не лезь сильно. Опа! <связь> Ох ты лист стоит в кустах. Так. О. Нихуя себе. Товарищ оттопырился. Блять, меня убил. Свечусь. От выстрела свечусь сразу. Не, ну тут конкретный слив. Ребята. Блять, ну помогите мне здесь. Нам нужна помощь, нас здесь совсем нет. Все пиздец. Лтеху надо ловить здесь, вот где-то. Я в засвете, это плохо. Надо съебываться. Я остался один. Надо съебываться. Ой, ребята, хрень какая. Надо к зданию визит принимать он там. Иначе не про ханжа. Иначе сейчас будет продавочка. По этому флангу. Ой, занимают позиции. Надо идти. Обходить с той стороны, давить их. Они чупают, что это все как-то так. О -о -о -о, привет, <свы> родная. Нормально, сорок четверки закинули плюху А если сердцевины попробовать пройти? А давай попробуем жгнуть вот так вот через вот отсюда СУ-130 ПМ Сейчас зеленку буду рашить С балкона только Лис, привет, я еду за тобой не пробил. Не пробил. Не не Опа Не, мне надо дать выйти отсюда Нормально так Размен 2255 Ну все, ребята, вы отъездили свое Скорее всего Не, я не полезу Опа Вот нормально, был выстрел Теперь только вот тут вот подлавливать Труп, отлично. ЛТшка живая. А давай с балкона. Так, ЛТшку забрали. И теперь с балкона вот отсюда попробовать закинуть по Т-30. Я его не вижу. Он где-то там окопался, змей. Просто в наглую через поле к Т-30. Все, победа. Ну вот. Что значит герцовочка Моника. Я более-менее к нему привык уже. Пару дней покатал. Смотрел различия. Много чего увидел нового. Так, 48 И давай еще третий бой Как обычно, три катки я тебе записываю И еще тебе, давай, наверное Давай 430-го закатим <coughs> Так, две арты 60 ТП, 7. И 50 м Две ТВПшки, два 430 -х. Вот это уже жесть так, можно попробовать занять позицию Так, ну налево нету толку ехать Там арта будет бросать А вот в город есть смысл податься А в город есть смысл податься. Танчик у нас быстрый. Должны успеть занять ту позицию, которую я хотел. ЕБР уже летит, да? Так, он меня не успел засветить. Это хорошо. <coughs> Мы идем на Перерез. Мне нужна вот здесь вот позиция. Здесь вот вот. Роняем вот это дерево вот так хоп. вот эту елочку вот так хоп. И все, и отлично. И нас уже здесь не видать. Делаем все прострел. Вот так оп, примерно как-то так. Так, ну и стоим, ждем. Я... Я их засветил. Ешка и объект. Ха, <зыв> <зыв> они тут-то было, ребята. Так, мне нужна помощь, братцы. Светить должен кто-то, а я буду кидать старательно. Да, да посмотри, как они лудят здесь, этот прострел. И 430-й сюда же брется. Вот Змей Карпатский, ты посмотри Здравствуй 430 -ый. Как тебе, приятно так, нет? Пытаются продавить Сволочи 430 страданул Там я его прижал, не даю ему ходу просто. И это будет нормально так вот. Так, он ушел, давай помогать. 50М, получи Так, нормально Епись развалили В лючок В лючок, епись, епись Забрали, о, мы их снова раздавили Здесь, 1600 урона Обожаю эту игру ТВПха. Идем нагло за ТВП. Начало 430-го заберу, выкачусь вот здесь. О, ТВПха, здравствуй! Вс. пв Ой, за бабашкой хочу приехать. Все, бабаха убита. 1900 Вот таких три боя Все неплохие такие Динамичные получились Все динамичные получились Всё, дружище, понравился видос? Подписывайся на мой канал, ставь лайк. С тобой был Смерч, до скорых встреч, пока, друг.